Здравствуйте, уважаемые любители лётных видов спорта. Мы отправляемся в очередное путешествие за планером ДГ 500. Мы его и покупали, чтобы запасной. И дальше у меня не вышло шасси. Юстон, у нас проблемы. И проблемы очень реальные. Шасси не выходит. Попробуем раскачать. Да. Готов? Да. И раз, и два, и три. Там отсек есть такой, может быть с педали получится. ему звоню жене приезжай на аэродром посмотришь где ко мне меньше я пока держусь у меня еще 7 литров топлива да техподдержка не отвечает <плыв> сука еще и <есть> склон ряд шайза <плыв> собственно почему у нас проблемы были друзья вечер следующего дня весь день я маялся разбирал планер вот раз, смог добыть вот эту деталь макс Астус, и стуси мне очень помогают и смотрите какая интересная история Ой. вот это колесо заднее убирающееся. Оно, во-первых туда до конца не доходит а назад не встает на замок то есть что здесь такое я не знаю. Я сейчас попробую убрать основную стойку. Поставил планер в положение, при котором его можно будет разобрать. Попробую убрать и выпустить шасси. И если все-таки ничего хорошего не получится, то разбираю планер и везу на завод на ремонт. Но ниоткуда без добра мы едем забирать наш ДГ-500. И как раз по дороге я завезу на ремонт этот, заберу ДГ-500 и на следующей неделе снова буду летать. Это именно тот для чего я покупал два планера. Ну, видите, согласитесь, по разуму. Убираю. Как говорится, чем меньше в планере деталей... Макс, посмотри, убралось колесо, да? Может, да может, нет. Ну как нет, если оно внутри торчит? И раньше, друзья, вот это вот все прикрывалось вот таким, мать его так, обтекателем красивым. В общем, понятно, да, что это все было прям зализано. Вышло. Весело. Ну, не до конца. Да, не до конца. ну в общем это все на переплавку разбираем планер макс поможешь платье планер разобрать да. молодец больше всех рад макс порта вот грибочек. грибочек ты нашел папе съесть макс нашел шампиньон папе И все Дико ругались, что я их ем. Ну, друзья, ну вот он, шампиньон, он луговой. Фу, луговой, аэродромный. Его точно можно есть. Я много раз так делал. А, ням, ням-ням. Маш, лукты к не делай. Очень вкусный. Они душистые, ароматные. Их Можно прям в салат вот так вот резать. Я еще принес папе. Так папу и кормят грибочками. Ну и мы съели грибочек. А сейчас разберем планер и рванем. На шляхе ремонтируется. По дороге ДГ заберем. Так что прям вот все легло как... Один к одному. Макс, папы без папы грибы не есть, ясно? Ясно. Хорошо. Макс не ест без папы грибы. Итак, друзья, счастье. Реальное счастье. Посмотрите, сколько шмурдика мы добыли. Тут куча всего запасного. Это запасной двигатель на плане, запасной винт. Вот, и все это вот в таком потрясающем гараже. Так, одним глазком вам быстренько так пошвырнусь. Не уверен, что так можно делать. Буквально чуть-чуточку, так, раз. Раз, раз, Макс, ты уже снимаешь? Друзья, смотрите, что мы везем, мотор, я только что с этим мотором спал рядом, от него исходит прекраснейший такой запах, вкусного, не знаю, моторного запаха что ли, вот у нас запасной винт, у нас всяких штучек, у нас вот в этом ящике полностью запасная моторама, то есть это вот, она пос как последняя произведенная, Один мотор вот-вот да, мотор в ящике Макс, вот в этой большая коробка, он там красиво упакован. Вечер трудного дня. Какая должна быть машина в Германии цвета серого? Какой это должна быть кузов универсал? Ну, no, кстати, да. Действительно, друзья, это фатальное такое вот прям. По-другому и не скажешь. Универсалы. Не, ну вон беленькие иногда попадаются. Ну так в целом да. Белый это оттенок серого. Смотри, там будут планерные прицепчики, Туся. Вот, вот наш прицеп. Заезжай внутрь. Скорее налево, Туся. Левый 90. Скорее. Скорее. Где наш планер? Где? Оп, вон он стоит. Вон, вижу его, вижу. День рабочий закончился, но нам ведет, что э, люди живут здесь. То есть вот здесь как бы и, и фабрика, и сразу и жить можно. Очень удобно. <смех> Туся, представляешь, вот ты, ты вот тут, тут живешь, а тут работаешь. Как я мечтал, как гараж, да? Ой. Ты устала? Ой. Да. Да. Ах, Итак, <смех> вот он раз. Папа, он двух мест нет. Папа, а ты можешь мне подать эту камеру? Эту камеру, которую я снимаю Наш планер, имя мы пока не знаем еще Папа. Вот, вот он внутри, видите, как запакован Все прекрасно Все чистенько, аккуратненько где? Готов к перевозочке где? Как вы видите, крылья держат, возятся То есть на фюзеляже специально сделан лоджимент. И ввозятся части крыла Папа, где термит? Термит и потом покажу, Макс, не знаю Стабилизатор, все на месте, все прекрасно. А? <зву> Электроника <зву> ⁇ это наука о контактах. Видите, как оно тык, горит, не горит, горит, не горит, не горит, не горит, горит, не горит, <зву> горит. Э -э надо почистить немножко разъем. В общем, чтобы это все работало. Это у нас традиционно. Свет наше все. Ну что ж, позывной теперь будет ангуромью у этого планера. Друзья, изо всех сил придумываем назвать... Очень много было от вас вариантов, но пока... Надо, чтобы вот легло на душу, прям легло и все. Да, Макс? Как должно название придуматься? Раз и все. Покажи правильную посадку. О, молодец, Макс. О, браво. Ну а петлю теперь покажи. Обочку. А Аймельман. Петля и полубочка. Так. Вот так, молодец. Молодец, Макс. Друзья, нам очень повезло тем, что, оказывается, люди, которые здесь работают, собственно строили. То есть, человек, который нам сейчас помогает, он на такие эти планера... Давно-давно исп испытывал, поэтому знает про них вообще все. То есть это то место, где я буду обслуживаться теперь. Лех, хорошо. Это всегда хорошие мастера. Это залог успеха. Да, Дуся? Жена, как тебе аппарат? Огонь. Замечательное состояние, в отличие от моего. Like new? Like new, да на северо-запад. Спасибо, Мария Ивановна. Проходит через другую страну, Швейцария. Да не проходит, он а не уточните, выдумывай. Какие ограничения? Восемь часов. часов. Поехали. Поехали! Доброе утро, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какое, какая красота мы. Приближаемся к нашему дому. Осталось 70 километров. И наша любимая долина Гренобольская. Почему любимая? Потому что в 2011 году мы ехали летать как раз на гору Шабар и проезжали вот это место. Я думал, как же тут красиво, как же тут бесконечно красиво и как хочется здесь полетать на параплане. Так и ни разу на параплане именно в этой долине не полетал, но уж на планере ее все излетал вдоль и поперек. Дорога извилистая, ехать тяжело, но очень красиво. И э, удобно тем, что когда ты уже под, вот подъезжаешь на последнем дыхании домой, все, вот уже сил нет, ты на эту дорогу раз, и тут точно уже не застешь. Здесь такая, такая вот, вж, вж, вж, вж, что это любимый хребет, по которому мы катаемся на планере в гренобль а Под восточную экспозицию, он великолепен. Эти склоны быстро, раньше всего с утра прогреваются, и поедем прыг-прыг-прыг до Гренобля. Вот эта вот красота, это железная дорога так проходит она действующая, по ней ходят поезда. Горный автобус с горным прицепом. На самом деле очень красиво сейчас, потому что роса блестит, вот эти вот капельки росы утренние на солнышке вот этом восточном, они еще не испарились, камера конечно этого не передает, но вид потрясающий. Вот он, перевал. Какая высота табличка 1175 метров он коллега ага. вот это да что-то делают вертолетов а -а -а. друзья сетки конечно, да. сетки вертолетом да камни. офигеть вот это а -а -а -а. да Для чего вертолеты используются в Альпах? Офигенно. Держи ты все. Прям класс, Туся, молодец. Иху, впереди пропасти. Ну что, ДГ-500М Танго Ромью, добро пожаловать в рай. Еху. Я доволен, друзья. Сейчас немножко отдохнем и будем собирать. Надо же облетать теперь эту штуку. Устал, как собака. <реклама> Приходится планер собирать. Э, вот наш планер. Я повторю, что название мы еще не придумали. Там были варианты, там, принц-король. Потому что принцесса, -то... принцесса на ремонте, хвостик ремонтирует. У нее заднее колесо не выпустилось на посадке. Вот, а вот эта вот штуковина, которую когда-то думали, что а вдруг, если что с принцессой случится, будем летать. Вот как раз тот момент пришел, летать нужно завтра. Сегодня никто летать не собирается, потому что когда всю ночь в дороге, о полетах речи не может быть. Но, как вы видите, планер я вижу впервые, ну как, во вторые. Я его только при покупке осматривал и увидел, что он хороший. Но вот хорошее это одно, а собрать его это вот несколько другое. Поэтому наша тактическая и стратегическая задача выкатить его отсюда, раз, и дальше попытаться прицепить к нему крылья, закатить его в ангар, Осложнять это обилием всяких ништяков. Вот эта вот огромная коробка, это какие-то провода, которые позволяют, наверное, я потом с ним э, лебедкой выкатывать. Лебедка находится вот. Мы нашли, что в лебедке есть вот такая вот крутилка, которая позволяет вручную без всякого... Видите, аккумулятора у нас нету. Выкатить все. Ой, тут жужжит мотор, э, вентиляция и так далее. Я обнаружил в запасной двигателе кучу всякого счастья. То есть планер огонь. Я испытываю глубокое к нему уважение. Тут самое главное в планеризме не спешить, потому что спешка нужна для ловли блох, а у нас пока ее не предстоит. Оп, едем. Смотри, сейчас есть опасный момент. При определенном угле от всей этой конструкции, видишь, коврик здесь. Этот коврик может дать возможность фюзеляжу ехать по коврику. Мы поднимаем морду. И опускаем хвостик нашему прицепу насколько это можем сделать вот а если не лезет то и пихать не надо Запомните эту простую мудрость так достаточно большой. это не критично. не критично да поехали пока тут главное потихонечку сейчас, до... сейчас доезжаем так чтобы не соскакивать но довести его до максимума Оп, уже соскочили Ладно, смотрим. Ой, сейчас все хорошо. Замечательно все. Да, у немца все продумано. Видите, как у нас хороший угол получился, и с хорошим углом-то ничего не мешает. Теперь мы на полную длину вытаскиваем фюзеляж. Но я представляю, кстати, почему нужна лебедка. Потому что с таким углом эту массу затащить будет не, не, не так просто. А прицеп, в отличие от моего прицепа, друзья ой-ой-ой-ой-ой у меня тут камеры были На великой глупостью было засунуть вот эту я конечно положил очень красиво думаю как же я молодец какой ну это, это словом другое мое. камеры целые мы продолжаем наше приключение поехали не спешим потихонечку вот она выкатилась на полную Теперь, чтобы нам совсем ничто не мешало для полного счастья, нам можно отстегнуть крылья. Вот это вот вся приблуда задняя, это для того, чтобы консоли освободить. Мы можем их сейчас демонтировать, отложить в сторону и забыть пока про них. Ить. Ить. Хорошо, раскрыло. теперь здесь. Как же это все красиво устроено. Смотрите, друзья, как это все сделано. Так, раз. Чпунь. Чпунь. Чпунь. Это есть. Теперь это мы убрали фиксатор, который просто не давал этой хрени ездить. Теперь нам нужно видимо что-то сделать вот здесь. Общими коллективными усилиями мы поняли, что делать делается так. Хрязь и бряк. Видите, вы прям присутствуете при... Угадай, как <смех> пока <смех> подготавливается к сборке планер, но еще нифига не собирается. Я, конечно, потом почитаю инструкцию, это очень полезно. Но, ну ладно, ну вот сейчас, ну зачем ее читать, если и так все понятно нормальному инженеру. Существует э, такая упадническая теория, что м -м, крылья можно класть на землю. Ну, вот она, конечно, от адептов планеризма отличается тем, что они говорят: "Да вы что? Да это же". За это может, нужно убивать. Но я так не считаю. От того, что мы положим крыло на травку, мне кажется, ничего с ним не случится. Оп. Друзья, планер для того, чтобы летать. Не делайте из еды культа. Так. Ну, мне кажется, все прям мы делаем очень хорошо. Так. Ну Слушай, легенько. Это 22,5 метра планер. Все-таки достаточно большой размах. Итак. У нас лежат консоли, шмурдяк, выкатен фюзеляж. И теперь самое важное и серьезное это пристаковать кры крыло. Вот, вот эти вот комли, основные части крыла пристыковать. Во-первых, они А, тяжелые. Я даже не представляю, сколько они весят, но сейчас мы капельку поразличемся. Ну, Во-вторых, во нужно понять. Какими штырями они фиксируются. В общем, как это все происходит, это нужно сделать медленно, печально и серьезно. Потому что уже шутки шутками. Шутки как бы закончились. Потому что все, что мы делали до этого, никоим образом на безопасность не влияло. А вот сейчас она начнет влиять. Поэтому я не знаю, где штыри от планера. Мне сказали, что все в комплекте. Мы открываем форточки и должны найти э, такой специальный комплектик штырье основных силовых, которые фиксируют наше крыло на месте. Смотрим, здесь есть, Ну как водится, на заднем сиденье есть. Посмотрите, настоящий, боевой кожаный чехол. Вот это вот, понимаете, друзья, вот чем я люблю планера, которым 30 лет? Тем, что Ой. нюхаешь вот прямо оно. Вот. Вот как должно все лежать. Кожаный чехол. Не какой-то матерчатый, как некоторые делают производители, а настоящий. Такой вот, вот ты Подходишь к этой штуке, понимаешь, что это на века сделано. Сделано на века. Итак, мы видим основные силовые штыри. Нужно будет добыть масло смазочное, чтобы это все смазать. Мы сейчас здесь вот это вот рассоединим. Здесь у нас прицепляется лонжерон, и в принципе ничего не мешает. Тут у нас что? Батарейка. Все, сейчас мы это все дело бодренько состыкуем. Для начала нужно отсоединить вот это вот видите раз и два и пойти искать смазку так смазка есть смазки нет друзья как ни крути в этой жизни но без маски никуда никуда даже не думайте все застоплилась наша сборка на отсутствие горюче смазочных материалов увы друзья вот посмотрите Какие должны быть подарки мужчинам? Вот, это мне жена подарила, инструментальный ящик. Она подарила, конечно, сам чемодан и немножко инструментов. Но за время это бросло... Вот, это вот здесь есть все. Вопрос только такой, что ящик стал маловат для того количества счастья, которое тут есть. Но тут можно черт лысого найти. Ну и я такие ящики люблю за загадку. Потому что когда что-то случается, ты думаешь, так, ну возьму-ка я ящик и что-нибудь да мне, так сказать найдется ну вот я думаю что я здесь найду все что угодно пока я нашел здесь мазочку, как раз мазать наши штыри потому что без этого никакой быть никакая сборка не проходит Оп. аккуратненько тоненьким слоем намазываем штырь и дальше он достаточно легко залезет а... При хранении он тоже смазанный. Ну, так как он там лежит в этом чехольчике, смазка куда-нибудь испаряется, исчезает. Вот. Потом, опять же, его надо по-хорошему протереть перед тем, как смазать, чтобы всякая пыль с него ушла. я этого не сделал. Вижу, что он кристально чистый. Конечно, владелец планера, надо дать должное, человек крайне аккуратный. Ну что вы хотите, если у него 22 старинных автомобиля? То есть мы полазили по его гаражам, Наверное, самому древнему автомобилю я даже боюсь сказать, что может быть форте моложе. Но изумительно просто. И везде видна аккуратность. Настоящая там немецкая аккуратность. И вот по этому планеру я тоже вижу, что вот если я так за ним ухаживать буду, то я, конечно, себя удивлюсь. Но я буду очень стараться. Так, все готово. Теперь. Эйч. Вытереть лапу. Нам нужно, э, по-хорошему, в идеале, тележку было взять, которую я забыл, э, для того, как это называется, комплект для сборки одним человеком. Когда все на тележке, не напрягаешь позвоночник. Но ну, это же не наш метод. Мы сейчас мы соберем как это, все по старинному, как должно быть тогда, никаких тележек не было. Что нам позволит это сделать, то, что крыло в принципе чуть легче, чем на моей принцессе, потому что планер все-таки более древний. Профиль более толстый, сам планер в принципе легче. Я надеюсь, что я сейчас возьму крыло и почувствую легкость в себе. Проверяем. О, ну, как первая новость хорошая, то что оно действительно где-то вот этот вот точка килограмм на 15-20 легче, чем точка на, моем, на моей принцессе. Хорошо, снимай с направляющей, просто вынимаем и все, без тележки. Сможешь? Аккуратно, да. Стоп. а там ящик, ящик чертов ящик как обычно. все пошло как обычно не так Оп. хорошо теперь разворачиваем вот теперь проворачиваем получается ага. хорошо и пихаем туда его хорошо насколько это все стоп теперь стоечку ставим сюда Приподнимаем, чуть на меня, еще на меня, еще, еще немножечко, так, чуть-чуть крыло назад, еще назад, еще сантиметров на 10-15 минимум, еще, еще, еще, хорошо, теперь толкаем его, сейчас, стоп, ничего пока не делаем. Он вверх. вверх. Хорошо. Теперь поднимаем крыло выше, <свист> еще выше, еще. И толкаем. Еще толкаем на меня. Еще. Еще толкаем. Во, отлично. Оп! Зашло. Видите, как все просто. Чпок и все на месте. <свист> Никаких сложностей. Так, теперь нам нужно второе крыло таким же образом пристыковать и потом, давайте я не успел вам заснять конструкцию, вот сюда будет вставляться штырь, судя по всему это элементы управления подсоединяются таким образом это водичка штырь один штырь второй а, штырь, штырь второй вот этот вот ну это классическая для старинных планеров версия конструкции надежная, крепкая, очень хорошая надо здесь немножко еще тоже смазать, наверное. Хотя, не, все смазано хорошо. Этот планер недавно собирали, поэтому я вам штыри смазал так для ну, порядку. А это точно смазывать смысла нет. Собираем дальше. А что имел в виду выше-ниже? Вот, видите, вот этот лонжерон. Видно даже, что сейчас это крыло... Вот дальнюю точку нужно поднять сантиметров на 10 выше, что я сейчас собственно и сделаю. Если будете, как мы, как обезьяны, собирать такой же планер, не забудьте, вот было специальное устройство, которое позволяло, оно есть и у меня в планере, заднему колесу безболезненно съехать, чего мы не сделали, поэтому заднее колесо сделало бам, но это не страшно. А самое главное, мы не могли почему-то выкатить полностью тележку, но опять двойка, Вот я надеюсь, второе крыло пойдет легче. Мой новый Новый. Новый? Yeah. Old, new old one. The new old. Yeah, I have one more spare engine. Yeah. And one more system engine. Мы продолжаем. Но я думаю, что это полегче все-таки, да? Аккуратно, чтобы не стукнуть об прицеп. Ой, я в смысле, планер хорошо? Великолепно. Видишь, как удобно? Я тебе самую сложную часть в прошлый раз дал. Стоп. Теперь... О, слушай, комель-то тяжелый. О, не было тебе просто в прошлый раз. Так, хорошо. Теперь влево заходи. Давай-давай-давай. Тащи-тащи-тащи. Хорошо-хорошо-хорошо. Так, теперь проворачиваем его вот так. Оп. И я теперь... Оп. Так, спокойно, хорошо, чуть-чуть выше, -чуть выше, выше, выше, выше. еще выше, выше, выше, потому что комень ну, не идет нормально, еще выше, так, давай помогу, там проблема, то что если ты выше его не сделаешь, то он не пойдет нормально, сейчас стоп, сейчас стоечку поставлю, отпускай Давай. Оп, и пошел сразу Хорошо. и теперь толкай его сюда ко мне еще еще Ить. и еще толкай великолепно чуть-чуть назад его и толкай о, хорошо, отлично ну прям идеально заскочила. изумительно никаких щелей Пока все собирается, даже лучше, чем я думал. Пока некоторые планера заходят на поксадку, некоторые планера собираются. Но здесь, друзья, все просто. Вот два порта, в которые вставляются. Плюс, конечно, этого планера автоматическое, так сказать, коннектинг, ну, соединение, управления. То есть у нас по идее вот уже, видите, алероны с закрылками уже все работает. Во. Раз, все прекрасно пашет. Это, конечно, плюс огромный. Не нужно... У меня на Янусе до этого CM там было кучу тяг нужно было присоединять. А теперь мы должны, видимо, засунуть штырь. Вот. Тут ничего особенного. И дальше, видимо, что-то здесь будем крутить. Сейчас посмотрим. Ну, первая фаза, это вот штырь. Чтобы сунуть, нужно немножко вверх-вниз покачать крыло. Сейчас я помощников туда загоню. и Они будут качать крыло, а я буду соединять э, ну впихивать четыре. Э, чтобы этого допустим не делать чтобы этим не заниматься маразмом э, можно использовать тележку э, сборка одним человеком тогда одно крыло лежит на тележке его можно поддамкратить, под э, вверх вниз по регулировать вот эти стоечки но ну, сейчас мы используем грубую физическую силу давай чуть-чуть вверх его вверх вверх вверх вверх вот так вот все да все порядок вниз вниз да было ну хорошо но ну, бывает иногда вверх бывает иногда вниз так сейчас второй так давай второй тоже немножко куда-нибудь или вверх или вниз оп вниз да, да, да все порядок есть пускай да, так и теперь весь вопрос а что дальше с этими штырями делать друзья это надо будет почитать инструкцию. То есть, они как-то должны контриться. Так и просто оставлять точно нельзя. Все оказалось проще, друзья. Видели, там красненькая изолента была на этих штыречках. Все, надо было просто покрутить. Вот я сейчас закрутил до упора. Видите, защелкнул. Здесь тоже покрутил до упора. Защелкнул. Все это никуда больше не денется. И штырь ни при каких условиях не вылезет. Очень надежное, красивое крепление. Крыло висит. Управление работает. Закрылок работает все можно консоли пристегивать собственно планер по сути собран то есть он вот дальше уже мелочи как честно скажу что собирается он очень легко мне прям понравилось никаких проблем это кстати эти мухосборники мухочистилки друзья вот эту штуку на самом деле нужно просто взять вот так пем запихнуть и открутить. И все. Видите, оно уже за за законтрилось. Никаких там диких движений. Телодвижений, которые я только что пытался сделать. Просто все легко и просто. Почему я пытался сделать какие-то телодвижения? Да потому что до этого я собирал также планер SK-21B. И там, конечно, было так как он новый. Впихнуть было сложно. Вот этот а Здесь же он как по маслу вошел. Девчонок, какие-то волнительные. Так. Оп. Смотрите, оп, и выкручиваем, видите, все элементарно, друзья, как это выглядит, видите, там такой стопорочек прям виден, не знаю, виден вам или нет, мне виден хорошо, все, Изумить, вот планер, бомба, собирается просто фантастически, осталось присоединить э, законцовки, которые мы на землю побросали, ну, тут, видимо, тоже все достаточно просто, то в общем-то, не должно быть никаких сложностей. Огонь, огонь. Вот же, вот же сделали в свое время, а? Изумительно. Изумительный аппарат. Одну сторону мы уже престыковали. Вот заходит наш лонжерон. Пихаем потихонечку. Оп-оп-оп-оп-оп. И дальше смотрите, здесь э, отверстие. Вот штырь. Значит, он двигается за счет... Ну так, если мы нажмем, он начнет двигаться вперед. Сейчас мы попробуем все это состыковать. Ну, как видите, достаточно просто все. Друзья, мы долго разбирались, как работает этот шпингалет. Просто нажимаешь вот так. То есть нужно нажать вот так. И когда он сдвигается вперед, и все. Мы долго мучились, разобрались только что. Но видите, методом проб и ошибок все прекрасно собралось. Кыш, кыш. Вот, вот он, 22-метровый красавец. Пока без названия, друзья. Вы обещали придумать имя этому аппарату. Пока имени нет. Но я еще взлечу, озвучу первые впечатления. Я думаю, тогда как раз общими силами все получится. Так, теперь осталось повесить стабилизатор. И почти готова сборка уже. Родственничек летит. ДГ-400. Маленький моторчик. Маленький моторный планировочек. Альфа-папа. Да, альфа-папа. Друзья, я вот, видите, на хвосте торчит уже деталь. Я здесь все обшарил на предмет, как же закрепить стабилизатор. И обнаружил, что... Вот я обнаружил, какую конструкцию. Куча штыречков. Вот это явно привод руля направления. И вот это что-то такое торчащее. А здесь какая-то такая вот штуковина. Ну и вот лежит то, чем мы... То, чем мы... Вставляли штыречки на крыло. Видите, как грамотно сделано? Эта же деталь подходит и сюда. Кстати, планирующий какой-то разворачивается над аэродромом. И смотрите, как это я сначала вот так пошубуршал, потом вот так, а потом раз, раз. Видите? Вот это вот. Инженер разберется всегда. Входился стабилизатор, дальше вот одно движение. Такой чпок и все. То есть, как вы видели, когда... Штучка стала на место, там вылез такой штыречек, который э, заблокировал возможность стабилизатору двигаться назад. А три штыречка, которые смотрят вперед, э, зафиксировали его. Э, сейчас посмотрим, насколько он. Ну да, вполне себе крепко без люфтов держится прелестно. То есть очень просто, ну и по большому счету, вполне себе надежно. Все. Реально планер полностью собран. Сейчас проверить аккумуляторы. Естественно, обклеить все изолентой. Готов к полету. Все здесь достаточно просто. Вот символ шасси внутри, вот символ шасси снаружи. Выпускается левой рукой. Все прекрасно. На правой стороне вообще ничего для управления нету. Само шасси. Знаете, какая интересная штучка. Веревочки такие. Резиночки, то есть когда это все раз внутрь, получается резиночки, замечательно закрывают створочки. Это гидравлический тормоз, колесо замечательное, надуто прочно, ржавчины не, не, не нету, грязи везде полно. Эх, вот это все, фюзеляж будет битый, потому что на нашем аэродроме гравия много. Надо и наклеечку такую наклеивать или забить просто. и Когда будет рефиниш, красить и потом наклеечку. Самый простой вариант будет. Отлично! Пошел! 22 метра. Это все-таки 22 метра. Видите, на парковке аппарат. Завтра на полеты. Два замка у нас. Как мы видим, это у нас носовой под самолет. И Здесь есть вот ну, этот замочек, вот он, под лебедку. Так что очень хорошо, два замка. Прекрасно. Надо быть э, умным человеком. Перед тем, как собирать планер, нужно взять и посмотреть, что есть все-таки в прицепе. Вот было устройство для сборки одним человеком. То есть нам не надо было в этом случае это все таскать, тянуть. Ой, все было, все было. Но мы это не использовали. Ну ладно, зато вы повеселились. Друзья, во всем надо служиться жену иногда. Она название придумала. Туся. Ну как? вепрь, Как нарисовано? Что тут придумывать? А в зависимости от поведения будет или не фнифом, или на фнафом, или нафнуфом. Да. Вот так все предельно просто. Но на всякий случай там пишите в описаниях свои варианты названия. Но, в принципе, вепрь мне нравится. Кабан как-то звучит отвратительно, а вот вепрь все-таки как-то достаточно позитивно звучит. Сейчас мы будем трогать обой рукой.